Всем привет! Это новый выпуск канала GoLazerTag. Вы часто спрашивали нас о том, какие аттракционы хорошо работают рядом с ЛазерТаг-ареной. Но рассказывать о том, что получилось хорошо, очень просто и легко. А сегодня мне хотелось бы рассказать вам о наших неудачах, о тех ошибочных аттракционах, которые мы и моя команда поставили в наших развлекательных центрах. Уверен, что этот ролик будет очень полезен тем, у кого уже есть ЛазерТаг-арена, но особенно он будет полезен тем, кто только планирует свой проект. Если вы готовы узнать о наших ошибках, тогда... Go Десять лет назад, когда я начал развивать свой первый Лазертак-центр, уже тогда мне стало абсолютно понятно, что отдельно стоящая Лазертак-арена никогда не достигнет таких же экономических показателей, как Лазертак-арена с дополнительными развлечениями. С этого момента пошли бесконечные эксперименты с тем, что может максимально эффективно дополнить лазерта к Что-то из этого показало себя очень хорошо и перешло из разряда эксперимента в разряд must-have. Что-то же совсем не пошло. Возможно, мы допустили какие-то ошибки, а возможно, этот аттракцион просто никому не интересен. А теперь перейдем к конкретике какие аттракционы не нужно ставить рядом с Лазертаг ареной, основываясь на моем опыте. Ну и начнем мы с мини-гольфа. Как вы наверняка видели в одном из наших видео, вот это вот все помещение, 120 где-то квадратных метров, это раньше была площадка для космического флуоресцентного мини-гольфа. Сейчас же это помещение, которое мы используем для других нужд. Мини-гольф в принципе, работал неплохо, но в пересчете на выручку с квадратного метра показывал очень низкие результаты. Фазагрузка загрузка этого помещения была не очень большой. Плюс у нас было 17 дорожек для мини-гольфа. И, как показала практика, дети не доигрывали их до конца, им становилось скучно. Я связываю такую ситуацию с несколькими факторами. В первую очередь, мне кажется, что в России у нас нет культуры мини-гольфа. И люди просто не, не понимают, что, что это такое пойти в компании и поиграть в мини-гольф. Плюс мини-гольф это такое курортное развлечение. Во многих отелях есть игра э, мини-гольф, где она, в принципе, неплохо работает. Второй нюанс, это уже, наверное, наша ошибка. Это, э, на мой взгляд, недостаточная дооформленность а самой площадке. То есть, возможно, мини-гольф работал бы гораздо лучше, если бы здесь были бы какие-нибудь двигающиеся мельницы, среди которых надо было бы прокидывать шарик, какие-нибудь вулканы, куда-нибудь закидывая шарик в лунку, там что-нибудь взрывается. То есть... Больше каких-то интерактивных моментов, которые бы добавляли эмоции в эту игру. Недооформили мы эту площадку потому, что мы не были готовы рисковать большими инвестициями. Ведь хорошая площадка тут, как с лазертагом, хорошая арена требует хороших вложений. А мы хотели сделать помещение, которое в случае чего мы смогли бы использовать в каких-то других целях. Да даже не в случае чего мы эту площадку под мини-гольф. Использовали в свое время под большие банкетные мероприятия, мы убирали дорожки, ставили здесь столы, это был большой 120-метровый классный банкетный зал для дней рождения корпоратива. Сейчас э, мини-гольф мы не устранили полностью, часть мини-гольфа осталась у нас в составе квеста Pixel Land. А часть дорожки могут быть выставлены нами в любом нашем центре, в том числе мы используем их на выездных мероприятиях. Мы привозим с собой дорожки, собственно, клюшки, шарики, и можно заказать этот мини-гольф куда угодно. Если вы готовы рискнуть и вложиться, и сделать реально крутую площадку, то это может быть вполне интересный аттракцион, который будет приносить неплохую выручку. Но надо понимать, что на ту же квадратуру можно найти более более выгодные вложения. В частности, вторая арена Лазертага наверняка будет работать гораздо лучше. Вот как раз смотрите, это удачные аттракционы виртуальной реальности аэрохокей. А идем мы к неудачным аттракционам. Расскажу я вам про аппарат Пакман. Когда мы его заказывали, мне казалось, что это очень круто, потому что есть... Запрос на ретро, в общем-то, до сих пор популярный, когда мы только открывали Гагаринский, были очень популярны. Появились приставки Дэнди, все хотели какой-то ретро, все вот это 80-е, все было очень классно. Но что по итогу оказалось? Сам по себе аппарат не дешевый, он стоил порядка 4000 долларов, если мне не изменяет память. Может, чуть меньше. Ну, с учетом доставки и таможни, в итоге сумма была около того. При этом на фоне всех остальных игровых аппаратов он не работал. Связываю я это со следующим. Во-первых, в аппараты все-таки больше играют дети, а для них эти игры ровным счетом ничего не значат. Они не знают ни что такое Pac-Man, ни что такое Галага или какие-то другие легендарные для нашего для более старшего поколения игры и поэтому им совершенно неинтересно было в него играть но это не основная проблема этого аппарата основная проблема как ни странно это огромное количество игр а, дело в том что когда мы прикладываем игровую карточку нажимаем кнопочку он нам сначала предлагает выбрать игру и их здесь очень много то есть, вот их тут порядка 12, соответственно, в каждой игре есть вариант играть одному или вдвоем. При этом игра вдвоем здесь осуществлена следующим образом. Сначала играет один игрок, потом играет второй игрок, то есть они играют не вместе, а по очереди. Чтобы запустить игру, надо постараться, очень много времени проходит, и, соответственно, люди прикладывают карточку, не могут запустить игру, либо зовут инструктора, либо просто бросают этот аппарат, и в итоге больше одного прикладывания на нем не было никогда ровно такая же проблема, в общем-то, была у пинболов. Я плавно перейду к ним. Дело в том, что их в нашем центре уже не осталось. Мы их все продали. Какие-то продали. В музее пинболов недавно открылся в Москве, можно туда сходить и посмотреть. Здесь, скорее, история примерно такая же. Культуры пинбола у нас нет для современных детей. Пинбол и двигающийся шарик – это какая-то устаревшая фигня. Более взрослые люди, ну, они не создают достаточного трафика чтобы этот аттракцион становился интересным. И в итоге получается, что площадь под такой аппарат занимается примерно как под VR, но ну, чуть меньше. По деньгам он стоит дороже, чем VR, а приносит выручки он гораздо меньше, чем VR. -ка. То есть одна игра в виртуальную реальность может стоить 150 рублей, а игра в pac никто никогда не платил на больше 50 рублей. Получается, что, в принципе, аппарат интересный, где-то он может работать, как и пинбол, например, в музее пинбола, но в наших конкретных центрах это просто не сработало. Ну а следующий лот нашей программы — это игровой аппарат «Галактикс». Он же называемый нами «Ракета». У этого аппарата интересная история. Мы его купили, когда открывали «Гагаринский», просто потому что он показался нам таким космическим, классным, интересным. В описании было сказано, что там надо взрывать космические корабли. Мы такие «Вау, круто!» Еще и на 6 человек одновременно мы такие «Вау, круто, круто!» И, в общем, заказали мы этот аппарат вместе со всеми остальными. Он приехал к нам кораблем из Канады. И, в общем, все аппараты работают, а он не работает. Мы долго не могли понять, в чем проблема. Потом оказалось, что материнская плата компьютера, который установлен в этом замечательном аппарате, она оказалась битой, ну, в общем, сломанной. Мы написали производителю, нам прислали по гарантии другую материнскую плату. Мы ее установили, включили этот аппарат и немножечко офигели. Суть игры. Значит, у нас есть жетоноприемник, ну или мы можем установить считыватели магнитных карт. Внутри аппарата вращаются астероиды и космические корабли. Когда мы закидываем жетон или прикладываем карточку, с нашего игрока запускается ракета. Эта ракета попадает либо в корабль, либо в астероид, либо во что-то другое, и нам выдаются билетики. По тому, куда мы попали. За корабль там 5 билетиков, за астероид 1 билетик, за супер корабль в середине, в который очень сложно попасть, 100 билетиков. И ровно в этот момент мы поняли, что нам эта история совсем не подходит, потому что в нашем центре отсутствовали билетики. Мы изначально не планировали много игровых аппаратов, мы не планировали призотеку, где можно обменивать билетики на призы. И мы поняли, что мы никак не сможем использовать этот аппарат. Мы попытались его кому-нибудь продать. Сейчас мы используем его в нашем квесте как одно из испытаний, что надо сбить этот самый материнский корабль. А другого применения у него, к сожалению, для наших центров нет. Если кому-то нужен в какой-нибудь свой развлекательный центр, где у вас есть призотека и билетики, в принципе, он прикольный, оригинальный. Нигде в России, в других местах я его не видел. И опять же... 6 игроков, 6 мест, куда можно закидывать жилет, э, жетоны и, в общем-то, шесть пусковых установок для ракет можно забрать. Ну и на на мой взгляд, самая большая ошибка наша – это бои роботов. Основная моя претензия, наверное, в том числе и к производителю этих роботов, Дело в том, что, во-первых, когда мы их заказали, срок поставки сорвали практически на два или даже больше. Я уже не помню, в общем, мы достаточно долго их ждали, когда они должны были э, приехать. Их все не было и не было, а площадь у нас простаивала. А когда они приехали, оказалось, что их радиомодуль нормально не работает, сигнал теряется. Сначала производители нас утверждали, что это из-за того, что он конфликтует с нашим радиомодулем, нашего лазертага. Но мы опытным путем доказали, что это не так. В итоге просто в, в наших четырех роботах заменили радиомодуль, после чего стало все нормально. Постоянно отваливался сигнал, постоянно отваливалась камера... Ну и в принципе оказалось, что ну, играть в это не очень интересно. То есть вчетвером это слишком маленькое количество игроков, на детские дни рождения их не брали. Из-за технических неурядиц людям не нравилось играть, они постоянно просили вернуть им деньги. И в итоге, в общем-то, аттракцион себя не оправдал. Почему я считаю это самым большим нашим провалом? Потому что на него как раз было потрачено больше всего денег. Это не только сами роботы, под них была собрана арена и выделено достаточно большое помещение. Которая в свою очередь простаивала Пока было оборудовано под них И не приносила нам э, Практически никакого дохода Одну головную боль Возможно мы что-то сделали неправильно И например 8 роботов в одном помещении Чтобы играла более э, Масштабная компания Плюс я не знаю То есть у нас Привод, ну, в смысле, стрелялка была инфракрасная, а такие же роботы есть со страйкбольной стрелялкой. Возможно, это работает лучше, возможно, хуже. Здесь я отвечать не буду, но у меня конкретно сугубо неудачный опыт. Но еще, что самое интересное, через год эксплуатации полностью умерли аккумуляторы. То есть их надо менять, покупать. Это какие ну, самодельные аккумуляторы у производителей. Их надо купить только у них. Ну, или разобрать и заменить там сами банки. Ну, в общем и целом. здесь. Это ЧБДшная ссылочка. В общем и целом у нас с роботами не получилось. Подведем итог. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы свои ошибки сделали, не гарантирую, что мы больше не будем ошибаться, потому что мы намерены продолжать эксперименты. Но тем не менее выводы, к которым мы пришли на основе нашего опыта. На сегодняшний день у нас уже есть огромные инструменты, это наша клиентская база, это клиенты в наших центрах и мы можем проводить исследования, проводить опросы, что было бы интересно мамам, что было бы интересно детям, чего не хватает на детских днях рождения быть что нужно молодежи и на основе аналитических данных данных опросов уже принимать решение в описании к этому ролику есть ссылки на наши видеоролики где мы рассказываем о том какие аттракционы хорошо работают рядом с лазертаг аренами также нам очень интересен ваш опыт пишите в комментариях пожалуйста был ли у вас неудачный опыт с какими-то аттракционами вы распрощались что-то у вас не взлетело или наоборот вы хотите поделиться чем-то что отлично работает у вас или может быть вы сами являетесь разработ работчикам аттракционов и хотите презентовать их нам, мы с удовольствием изучим ваш опыт и, возможно, установим аттракцион, который вы порекомендуете или который вы нам предложите в одном из наших центров в Москве или в Лос-Анджелесе в нашем новом проекте, который уже ждет, не дождется своего открытия, но там все еще есть небольшой кусочек 15 квадратных метров для а, какого-то нового интересного аттракциона. Так что будем рады вашим комментариям. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте поставить лайк like. вы наверное уже подписаны но если что подпишитесь на канал нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски go lazy так пойду поиграю немножко